Слеза горло, вопреки простоте берет, так как образ родной бесспорно, у сердец матерей живет, свято сердце болит, но знает, хлебо улыбки злет, чем при жизни Бог награждает, то старик. Растет. Сознание, боль прощания и состраданий, сострадания не заменят, Божий крест доброту любви, жить до да жить бы, но кто ж оценит, кроме близкой твоей родни? Почему до глаза в улыбке? Самый яркий живет момент Не исправить ничьей ошибки Смерть неведомый инструмент До свидания, глупость веры А прощай не идет на ум Только в памяти нет барьер Как раньше Мир живых уже не придет Кинокадрами кадрами жизнь в Боль прощания и сострадания Как раньше мир живых уже не придет, И на кадрами жизнь в сознании, Боль прощания и сострадания.